всем привет приветствую вас на своем канале в этом видео попробуем построить толреп размеры возьмем из госта строить будем сразу сборки при помощи виртуальных деталей гост я уже заранее подготовил это гост 71 года данный документ содержит все возможные исполнения и конфигурации толрепа строить будем в исполнении ушкушка. Я считаю, что оно чуть проще и меньше времени займет на построение. Строить будем муфту вот эту вот штампованную такой конфигурации. Она мне кажется наиболее интересной. И вот они размеры. Строить будем на размер М6, то есть на первую строку этой таблицы. Начнем мы строить с муфты, а потом построим отдельно ушко и добавим все это в сборку сейчас я нахожу сборки и сюда добавлю э, новую деталь пустую деталь это у нас будет муфта и я открою ее построение начну наверное с вот этой части вот этой вот овальной части э, которая расположена зеркально относительно оси симметрии а потом нарисую две вот эти бабушки с отверстием с резьбой значит у нас э, овальная часть имеет размеры B, С. давайте посмотрим в таблице что это за размеры B 9 мм, S 6 мм ну, хорошо, на плоскости справа нарисуем эскиз возьмем овал возьмем осевую линию и проведем к исходной точке здесь также возьмем осевые линии у нас будут оси этого овала или эллипса 9 миллиметров на 6 миллиметров так и теперь нам нужно посмотреть габарит нашей муфты это большая буква Б. в таблице ищем большую букву b 22 миллиметра то есть вот от этой точки через линию 22 ну, почти почти точно теперь выдавим на 100 миллиметров средней плоскости Ну вот одна часть у нас уже имеется мы можем в принципе ее э, отзеркалить или давайте дорисуем сначала э, две боковые части вместе с э, отверстием с резьбой у нас здесь материал давайте поставим простая углеродистая сталь и от плоскости справа добавим еще одну плоскость на 50 миллиметров и на ней сейчас нарисуем э, вот эту часть где находится у муфты резьба диаметром она D а длиной L диаметр D 16 L 10 рисуем новый эскиз он у нас совпадает с исходной точкой здесь 16 и длиной в обратную сторону 10 миллиметров вот так. Теперь можем отзеркалить одну часть и вот эту первую бабышку также отзеркалить от плоскости сверху другую часть. Ну, вот заготовка для толрепа готова. Теперь необходимо добавить отверстие под резьбу и здесь снять небольшую фасочку. Отверстие я добавлю на исходную вот эту бабышку. Пусть оно будет 6 мм, понимаешь, что это не совсем правильно, но э, цель наша не изготовление этого Далрэпа, а ставка там в свой проект чтобы можно было понять там как подвесить какой-то подвесной элемент если мы сделаем там, размер который необходим для нарезания резьбы м6 сколько там 4 с половиной миллиметра то здесь просто будет лишней интерференции которая будет отвлекать во время проектирования я не склонен там где не нужно рисовать точные отверстия под резьбу и, собственно говоря, в таблице параметров будет проще найти там М6, 6 миллиметров, там 8 8 миллиметров, чем искать там эти значения. Здесь и так размеров будет целая куча. Вырезаем. Можно использовать, кстати, отверстие под крепеж. Здесь в элементах есть где-то отверстие под крепеж. Но ну, я сделаю простым вытянутым вырезом. Теперь давайте добавим фасочку Добавлять будем на плоскость спереди Здесь нарисуем Не знаю, насколько нарисовать Там, по-моему, не регламентирована эта фаска Видимо, кто, кто как желает Пусть будет 3,5 мм в данном случае И здесь давайте угол в 45 градусов поставим Вырежем также от средней плоскости Давайте вырежем чуть побольше и отзеркалим несколько раз один раз и второй раз Это у нас уже что-то что-то похожее на толреп на муфту толрепа длиной 100 миллиметров вырисовывается теперь наверное нужно добавить э, какие-то фасочки сюда на внешние кромки и, наверное, скругленец какие-то добавить. Потому что ну, таких э, кромок, скорее всего, быть не может, раз это штампованная муфта. Давайте на эту кромку добавим скругление ну, в 1 мм. И пусть оно продолжится и дальше. Здесь, здесь и здесь. И точно так же сделаем на другой стороне. Можно, конечно, было бы попробовать отзеркалить, но с скруглениями и фасками зеркало иногда не работает, или работает некорректно, потому что инструмент не может найти кромку, которую необходимо применить, это скругление или фаску. Давайте также добавим здесь фаску в 1 мм. Сможем мы это сделать? Здесь уже, наверное, не сможем. А здесь и здесь, наверное, наверное, тоже не сможем. Да, он не дает добавить сюда фаску, не понимает. Попробуем сначала здесь это сделать. Ну, а здесь вроде как вроде как дал. Давайте здесь тогда скругление поставим. Пусть он нам всю вот эту кромку обрисует. Один миллиметр. Ну, хорошо. Так, и вот так. С этой стороны то же самое. Можно это, конечно, было сделать э, в один инструмент. Ну, в но в один элемент. Как кому угодно. ну Вот у нас замкнулось. Все хорошо. Ну вот, наша муфта готова. Теперь необходимо добавить новую деталь и сделать ушко. Я закрою с сохранением изменений. Вот наша сборка. Детали точно так же добавляем еще один виртуальный компонент. Его нужно освободить. И открываем. Так, теперь давайте посмотрим, как у нас выглядит ушко. Муфту мы нарисовали, теперь ушко. Длиной оно L4. L4 это 86 мм. И вот, наверное, самый сложный элемент здесь. Это вот это вот такое прорези, ушко с разными сечениями. То есть здесь такое овальное сечение, а здесь круглое. Но давайте попробуем его все-таки нарисовать. Центр исходной точки у нас, наверное, будет здесь, чтобы нам было удобнее рисовать по плоскостям. И давайте с вами начнем с диаметра D3. То есть нарисуем на этот диаметр, на окружность диаметром D3, она а диаметром 4 мм. На плоскость справа также рисуем окружность. Ставим 4. И давайте поставим осевую не от центра, а от края нашей окружности. Здесь, не вижу какой размер, очень плохо, B4. Размер B410. То есть 5 мм до осевой линии. Здесь размер, давайте мы поставим 10, чтобы нам проще было делать таблицу. Точно так же, как и с муфтой 10. Ну вот у нас эскиз стал определенным. Выходим из эскиза. Теперь нам необходимо нарисовать вот этот вот овальчик. D3 на H. D3 4 мм, H5 мм. На плоскости сверху рисуем опять же эскиз от осевой линии. Этот можно пока скрыть, он нам не нужен. И давайте также нарисуем овал. Также точку поставим. Так, здесь взаимосвязь, перпендикулярность. Так, D3 4 мм. То вот этот размер 4, а H это 5. 5 Вот наш такой овальчик И теперь посмотрим длина L3 здесь L3 19 То есть также ставим от этой точки через осенную линию 19 мм Так, ну вот у нас э, есть два профиля, необходимо теперь добавить путь и, наверное, четыре, два раза отзеркалить, чтобы это у нас четверть заполнила э, полностью э, это ушко, эту такую, такую стилизованную прорезь. Да, мы можем так сделать? Наверное, можем. Э, размеры от центра до исходной точки 12, а здесь 7. Я скрою опять эти два эскиза и на плоскость спереди нарисую третий эскиз. 12 и 7. Ставим совпадение. И здесь касательность уже поставлена. Теперь ставим размер 12 и размер 7 и наш путь становится определенным высвечиваем эскизы Такой вот у нас такая конструкция получилась, теперь попробуем применить по сечениям наверное не совсем правильно мы построили а, вот этот эскиз, нам нужно построить его вот по этим двум точкам здесь 9,5, а здесь 5 Сейчас отредактирую 9,5 и 5 миллиметров. Вот так вот, наверное, будет правильно. И попробуем по сечениям взять. Первое сечение, второе сечение и направляющая кривая. Вот, уже лучше. Нужно еще нарисовать одну направляющую кривую, чтобы у нас не было здесь такого вот утончения. Здесь что-то совсем не похоже. Нарисую, наверное, ее в этом же эскизе попробую нарисовать если не получится то нарисую в другом 14 с половиной габарит здесь и 4 хорошо 14 с половиной 14 с половиной и здесь Точка на линии. Вот так. Вот так теперь более похоже. Выбираем посечение, выбираем одно сечение, другое сечение, и теперь выбираем направляющие кривые. Одну и вторую. Вот теперь все получилось. Теперь так, как по ГОСТу. Скрываем наши эскизы, они нам уже не нужны. И теперь попробуем по сечениям отзеркалить. Справа. И зеркальное сверху. Вот у нас колечко такого разного сечения рисовалось. Здесь есть, конечно, кромки, но я думаю, это никого сильно не смущает. И давайте адресуем стержень с резьбой. Общая длина у нас L4, то есть габарит L4. Длина резьбы L2. L4 длиной 86 и L2. Какая здесь ошибка, L2100. Давайте отталкиваться от размера 86. Л2 а, здесь э, длина муфты и показана длина э, резьбовой части. А, или 2. Или малая 2 54. Да, ошибся. 86 и 54. У нас говорит 86 и 54 э, резьбовая часть. Необходимо поставить новую плоскость. здесь э, посчитаем сейчас 14,5 то есть 86 минус 14,5 и на этой плоскости нарисуем окружность диаметром 6 миллиметров Не хочет нас тянуть до поверхности давайте попробуем выглядит конечно не очень хорошо здесь бы неплохо бы конечно сделать по сечениям, но да ладно не столь важно добавим скругление скажем 2 миллиметра вот в принципе наше такое импровизированное ушко готово, можно здесь делать этот стержень по сечениям начать с окружности окружность закончить резьбу и здесь дальше сделать также овал ничего так и теперь настало время собрать сборку плоскость спереди сопрягая с плоскостью спереди сборки Здесь зеркалить не буду, потому что эти ушки могут быть на разных расстояниях. Давайте здесь поставим, ну, например, 30 миллиметров. И плоскость справа используем в качестве плоскости симметрии в сопряжении симметричность чтобы у нас эти ушки стояли на одинаковых расстояниях но ну вот, сборка нашего толрепа готова осталось только э, сохранить саму сборку и детали входящие в нее и добавить э, какую-то информацию что это за толреп какого он там размера и при необходимости можно добавить э, таблицу параметров которая в свою очередь поможет сделать огромное количество конфигураций и облегчить в какой-то мере работу. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео? Ставьте лайк, пишите комментарии. Я всегда их читаю. Очень приятно э, осознавать, что работа моя не пустая. Э, подписывайтесь на канал для тех, кто не подписался. У нас еще есть очень много интересных тем. До новых встреч!